Thank <music> you всем добрый день сегодня у нас опять очередная распаковка связанная с ноутбуком toshiba a661 e ввиду того что мы поменяли процессор с i7 640m на i7 840 qm двухъядерник на четырехъядерник Стал возможность поменять память 1066 мегагерц на 1333 мегагерца причем увеличить даже объем посмотрим заведется данная память либо не заведется а именно две планки четырех гигабайт получается 8 гигабайт мы поменяем вот на эту память две планки по 8 гигабайт получается 16 гигабайт пришло вот в таком варианте за исключением я уже не буду показывать желтый пакетик который пришел внутри находилось следующее ну во первых благодарственное письмо в дальнейших закупках пришел вот такой вот пупырчатый пакетик внутри которого находится два модуля памяти для ноутбука то есть модуль памяти Samsung написано. В тестах КПУЗ и АИД мы проверим, что там за Samsung лежит. Непонятно, либо это взято с разбора, либо Китая сделали сами. Внутри этих блистеров находится непосредственно память такого образца. Давайте приступать к делу, а именно устанавливать данный тип памяти и смотреть с этим типом памяти произойдет, заведутся они, не заведутся с новым процессором. Если посмотреть, то есть у нас сейчас версия BIOSа 2.3, а в предыдущих версиях бился если вот здесь вот посмотреть, то здесь вот ограничили память DDR3 1333 мегагерца до 1666 мегагерца для именно процессоров без графического на данных процессоров. У нас версия на материнской плате была 1.3, то есть мы установили последний BIOS 2. 3, а все что ходит промежуточным всегда есть в последнем биосе, все эти изменения ходят, то есть вот здесь идет ограничение. Чем они это сделали? Ну, возможно из-за перехода графической памяти на оперативную память. 1 гигабайт выделено графическому ядру, но с расширением с 8 гигабайта, то есть выделяется еще до 4 гигабайт на видеопамять. Может быть из-за этого, из-за конфликтов в каких-то играх, программах и тому подобное то есть здесь вот ограничили скорость памяти DDR3 поэтому не удивляемся тем характеристикам, которые вы увидите непосредственно в последующих тестах давайте рассмотрим, то за память у нас установлена непосредственно на этот ноутбук а именно две планки по 8 гигабайт в сумме у нас получилось 16 гигабайт Представленная память тут не обращаем внимания у нас DDR3 1333 Мегагерц. здесь у нас показывает как память 1066 мегагерц сразу же хочу сказать просто в биосе ограничили скорость так ну и вот у нас две планки первая планка вроде как производитель samsung но если вы посмотрите на серийный номер то 1 то 2 планки он одинаковый то есть по сути это китайцы наладили местное производство и по судя по всему разоряет компанию samsung потому что у самсунга серийные номера были бы Разные. Такие две планки здесь установлены давайте посмотрим как ведут себя две новых планки памяти по 8 гигабайт в сумме 16 гигабайт то есть вот они здесь продемонстрированы то есть суммарно у нас 16 гигабайт разгон тут по памяти нет датчики тоже нет центральный процессор покажем что тот же самый стоит так вот у нас память то есть выделено именно 16 гигабайт на данный процессор да кстати я пробовал установить эти планки и на A7 640 M с двумя ядрами четырьмя потоками в биосе эти 16 гигабайт видны но при загрузке Windows всегда синий экран смерти идут конфликты так вот у нас установлены две планки так называемый samsung китайского производства указаны все тайминги ну и у нас берет тайминг именно вот этот вот, потому что идет ограничение по скорости в биосе так ну а если мы посмотрим чипсет северный мост то здесь увидим что максимальный объем который можно установить на данный процессор потому что контроллер памяти находится непосредственно внутри процессора раньше это все располагалось на материнской плате сейчас все перенесли внутрь процессора ну во первых какие типы памяти можно использовать мы используем вот эту память но с ограничением по скорости ну и максимум можно установить написанную 8 гигабайт хотя установлено 16 давайте пробежимся быстренько по тестам а конкретно по тестам памяти и как видим у нас память достаточно скоростная и выигрывает предыдущую память по две планки по 4 гигабайта оригинального производства здесь вообще предыдущая память была где-то вот здесь хотя скорость увеличилась не оригинального самсунга